Добрый день дорогие друзья, снова я с вами Куликова Анастасия. Сегодня мы с вами украсим золотым орнаментом поднос. Итак, у нас уже имеется золотая краска, кисть с длинным ворсом и лак как разбавитель. Первый элемент это обычная линия по краю подноса. Обводим ровно одной линией, не торопясь. Крутим поднос обязательно. После этого элемента мы добавляем новый элемент, полукруг, соединенный между собой. Ничего страшного, если у вас где-то будет что-то неровно. дальше будет сложнее. А в общем у вас получится все равно красивый орнамент. Следующий элемент тоже полукруг, но он уже в обратную сторону направлен и соединяется концами двух полукругов. Обратите внимание, как он соединяется на углах, немного по-иному. Следующий элемент состоит из капелек. Вот, так как наш поднос он рельефный, вот, поэтому на углах можно немножко поэкспериментировать. На углах я буду использовать более раскрытый цветок, а на него будут смотреть бутончики с разных сторон. Вот так. Маленькая капелька, побольше капелька поменьше капелька и снова цветочек на углу следующий элемент это на другой окантовке уже в падении тоже полукруг соединены между собой. Заканчиваем мы наш орнамент обычными точками. Вот получился у нас такой интересный живой орнамент. Спасибо вас вам за внимание. С вами была Куликова Анастасия. Подписывайтесь на мой канал, получайте обновления. Жду ваших комментариев и вопросов. До новых встреч!